Я забыл как закупаться. Не то. И пистолет Пистолет. Пистолет. Дигел. Блять, еще один долбать Два дебила и в смысле я всегда Дигл покупаю. Пистолет на раунде Я, в принципе, всегда покупаю. Блин, я забыл. А, я забыл прицел поменять. На голову сходу. Я не слышу. Я. Говорю, в паблике собрался с пол-армором для этого стрелять. Граната. Всем дарова, чуваки. В общем, решил поиграть в cs -очку. Взял с собой парочку друзей и пошли мы в паблик играть. Естественно, куча орущих школьников в чатике, пара читеров, 12-летние аналитики, которые знают, как играть, кто читер и все остальное. В общем, есть что посмотреть. Давайте начинать. Серегу пачку не, не хотим поставить, да? Она у меня? Да. Сорян. <звук> Леха, у тебя на авке черноволосая шкура стоит? То есть да. от тебя сейчас убили, да? Да, это я ебался <звук> Ну, я видел, как тебя только убили, так что ничего не знаю. <звук> Сука, я перед этим 4 кило дал, заебить вовремя, вот смотрел на... <свук> Не видел, значит, не было. Да Нормально, ну, нормально, ладно. ладно, я там в асисте, типа, участвовал в одном, ну, так что нормально. Они обосрался. Да нормально. Я тоже обосрал. Ой, не пойду наружу. А, у меня коврик слетел блять. Сука, подарите мне корви, коврик. Корви, корви, подарите мне кормик, Корбин, кормик, кормик, кормик Корбин, детка? Я еще не это не сосредоточился. В начале два, два, на два красивых килла у меня было и все. И вообще дикий, блядь. Давайте его кикнем. На... А? Смотри, что он вытворяет, да, блядь. урод, сука. Дохуй. <смех> <смех> б... б... Четы слетели. <смех> а я пошел там <смех> Б. По старинке. Почему я один пошел на Б? А, сука, сука, блядь, застрял. Блять, все на Б! Все на Б! <смех> Тишина. <смех> все молчат, сука. Удивительно. Так они молчат, они там разговаривают, там как бы отдельный чат. Да блять, ну почему какой-то пидорас сидит на сети, блять, нахуй? Я Этого не ожидаю, потому что в уме их пони не задаю. На сука! Блять, блять, я испугался нахуй. Все вижу. Я как муха. Я вижу все и всех. Кто такой? Нет. А что я тут дело вообще? Я пошел тебя спортивная просто Я, б... знаю. Я пошел на шорт. О, ты плохая ты идея, не плохая идея. ей ебесь, ты в жопу зонов, блядь. Он вообще ни разу на меня не навелся блядь! Блять, куда нахуй? А нормально. Ну, блять, меня то уеби. Сука. Бить. А что ты постоянно делаешь? Спасибо. Ёб А хорошо. -а -а. Бля. Спасибо. А для следующего момента я даже не могу придумать комментарий. Есть только одно описание. Это пизд. <связь> Господи, что это за оргия, ебаная, блядь? Согласен, у всех этих ебаная. Помните, упоминал про читеров. В общем, на одного такого персонажа мы все-таки нарвались. А снимает снимай какие-то уеббесиди. Какое? Которая с 13 хп. Нет. <сORged> <сORged> а че он мне? Ну и что с ним? Ну лагает, пацан. Хорошо так лагает, сразу в голову лагает. Ладно, да. Б... Сходу... И я... тут в голову лагает, как бы все в порядке. Ну да, как бы и ладно, бывает и такое, как бы это обычное явление. Но то, на что мы нарвались, когда решили поиграть еще одну каточку, ну это просто капец. Вот посмотрите. Это даже не человек играет Это просто программа, которая Сама все делает И человек просто сидит и, я не знаю, смотрит Может он это делает, чтобы записывать По фану ролики, что-нибудь там Реакции игроков или что-нибудь такое Я не знаю, короче Но, по крайней мере, Леха смог Его убить, ожидай Вдохнешь, Лех Лю... Чего ты делаешь, ты вообще больной Но и это как бы не так страшно Вот есть более сложные для понимания вещи, от которых даже я офигеваю. В общем, даже я умею убивать. ну и куда же деваться без топовых тиммейтов которые те всегда помогут никогда не мешают ну это просто сказка а кто видел Ебать и башу а я думаю что у меня А себе блять съебальника сука кто нахуй прям перед ебалом то встает блять а, точно по поводу 12 летних аналитиков друзья то у меня как бы скилловые ну, нормально, как скилловые, намного лучше, чем я играю. И, как бы, их постоянно вот эти вот школьники называли читерами. Постоянно на протяжении всего времени, что мы играли, пытались их э, кикнуть, все такое. Но, к счастью, у них ничего не получалось. Но какого-то фига, один чел решил порофлить, и все-таки у них получилось кикнуть одного моего друга. В самый, блин, эпичный момент. давайте кикнем этого чувака быстрее, угораем. А вот он опять кикает. Давай, давай, давай, давай. Напади, напади, А кому кикает? А серьезно? Тем я такой думаю, что они говорят Я посмотрел на кадр на экране. ну, в общем-то и все. Надеюсь, вы оцените. Мы старания лайком, подпишитесь, колокольчик всадите просто по самому я не хочу. А так, чё, пишите комменты. Не знаю, могу еще квесточку поснимать. Если время будет. И хотение. Вот. А так все. Всем удачи, всем пока.